Приветствую вас, рыбки, рыбусечки. Хочу вас поблагодарить прежде всего за вашу поддержку, лайки, комментарии. Надеюсь, что и в дальнейшем мои видео будут для вас интересны и полезны. Но сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в ближайшие три недели, когда по Скорпиону будет двигаться Венера. Венера будет двигаться по этому знаку до 14 декабря. Что ну, что включает в себя основные э, качества этот знак? Как правило, это секс, это страсть, это власть над партнером. Ну, а для вас что это значит? Для вас Скорпион является символическим управителем дома, связанным, связанным с дальними поездками, путешествиями, а также высшим образованием. Ну и философией. И начало этого периода мы наблюдаем вот такую вот оппозицию, когда Венера входит в знак Скорпиончика и делает вот такую оппозицию между вашим третьим домом коротких поездок, контактов и вашим домом дальних поездок. Это может говорить о том, что вам может быть предложена неожиданная поездка, какое-то неожиданное известие, которое может поставить вас в тупик. Интересно то, что короткие поездки, неожиданные для вас, они ну, не всегда могут заканчиваться удачно. Поэтому, если есть возможность, то до 26 числа лучше от них воздержитесь. С 29 числа Нептун, который находится уже достаточно длительное время в вашем первом доме. Первый дом ⁇ это то, как мы себя чувствуем, то, как нас воспринимают другие. Он немножечко знаете, рассеивает ваше внимание, дает туману в, в вашей голове. И многие из вас могут находиться в таком, знаете, немножко рассеянном состоянии, очень тяжело концентрироваться, кроме тех, кто занят творческой деятельностью. Так вот, наконец-то Нептун, он переходит в прямое движение, поэтому туман начнет постепенно рассеиваться. И этот аспект даст... Ну, эта планетка, она войдет в очень хороший аспект, начиная с 3 числа, с Венерой. И есть шанс того, что многих из вас может посетить либо очень какое-то высокое вдохновение, кто-то получит очень приятные новости, кто-то может получить деньги издалека, например. Или, например, если человек ну, где-то занят в сфере с иностранными партнерами, то оттуда можете ожидать удачи. Ну и также это касается высшего образования. То есть благоприятный аспект для обучения, для получения каких-либо приятных новостей и бонусов по этим темам. Ну и вплоть до того, что это даже может быть и приятные новости издалека, знакомство издалека, может быть даже приезд кого-то издалека, человека, который бы вы хотели давно увидеть. По теме денег, карьеры, работы. Ну, здесь у вас в символическом доме денег находится Марс, он наконец-то уже перешел в прямое движение, у вас, конечно, есть какие-то определенные иллюзии в связи с заработками, в своей финансовой ситуации. Но пока вы знаете, любые ваши действия, то есть вам пока хорошо планировать, потому что любые ваши активные действия, они пока будут, ну, не будут иметь воплощения. То есть будут некие препятствия, которые все-таки заставят вас задуматься и перенести свои планы на более поздний период. Наиболее благоприятный период для трудоустройства для вас это уже будет где-то январь-февраль месяц. Ну, пока нужно исходить из того, что есть, и пользоваться старыми проверенными источниками. По поводу... Работа еще хотелось бы сказать, что для тех, кто сейчас работает, то постарайтесь быть как можно более экономны. Много денежек не растрачивайте, поскольку у вас впереди ожидают достаточно крупные расходы. Расходы, скорее всего, будут связаны с какими-то приятными мероприятиями. Но, тем не менее, расходы будут превышать доходы. Поэтому постарайтесь быть экономными. Еще относительно личных взаимоотношений, любовных взаимоотношений. Хотелось бы сказать о том, что многих из вас ждут приятные сюрпризы. Если говорить о девочках, то ожидайте приезда человека, либо получения приятных новостей от этого человека. Может быть неожиданное знакомство с человеком, который связан с водной стихией, то есть, особенно, если он связан с водной стихией, там, рак, скорпион или, или рыбы, то этот человек может вам что-то предложить очень интересное, очень приятное. Ну, то есть, может произойти некоторое такое сближение с этим человеком, то есть, переход отношений на такой близкий, близкий уровень. Может быть, даже от него последуют предложения. Для тех, у кого уже есть на сегодняшний день взаимоотношения, они будут продолжать развиваться, не спеша. Возможно, совместные поездки, какие-то у вас дела, о чем-то вы общаетесь, что-то вы обсуждаете. И, скорее всего, что вы большинство своего времени будете проводить с семьей. ну Либо его, либо своей семьей. Ну, Как-то будете общаться со своими родственниками. И строить планы на будущее. Для тех же, кто в браке, у кого крепкие семейные отношения, вы знаете, у вас здесь возможны перемены, немножечко неприятного характера. И, ну Или же кто-то приболеет, и вам придется просто ну, прикладывать максимум усилий, для того, чтобы помочь близкому человеку или может быть у вас могут возникнуть некие трудности, некоторые сложности по вашему здоровью. Ну вот именно в пределах вашего дома, вашей семьи нужно будет больше уделить внимание своим близким, своим родным. Хотя, если честно, вам будет очень сильно хотеться отдохнуть. Многие из вас будут чувствовать почему-то недостаток энергии. И любые действия с вашей стороны, они будут просто-напросто вынуждены. С 1 декабря Меркурий перейдет в вашу зону друзей, френд-зона. и Хотя нет, извините, это не френд-зона, это у вас зона карьеры. Ну, Скорее всего, что вы начнете что-то планировать, активно действовать в плане осуществления своих главных целей, но повторюсь, пока еще не время, пока еще нужно немножечко подождать, ну, думать об этом и предпринимать какие-либо действия уже можно. Если говорить о вашей в вашем дружеском окружении То остерегайтесь Некого обмана Или не совсем может быть искренних отношений Со стороны тех людей Которым вы раньше очень сильно доверяли Также у вас возможно Примирение И активное взаимодействие С подругами а вообще у вас этот период связан, знаете, с некой свободой, когда ну, вам даже рекомендуется ну, больше посвятить внимание самому себе, как-то отвлечься, где-то поездить, получить каких-то новых впечатлений, в общем, ну, набраться новой энергии и новых сил. Ну, одним из самых важных значимых событий данного периода это будет. В новолуние и полное солнечное затмение, которое произойдет 14 декабря. Рекомендуется накануне этого дня и, соответственно, в сам день не совершать никаких важных поездок, не подписывать важных договоров, не конфликтовать, а посвятить время самому себе, провести его как можно более спокойнее и сосредоточенно, обрисовать себе, какие-то планы на, на жизнь, может быть даже от чего-то отказаться, от того, что само себя и жило. Поскольку солнечное затмение, оно, как правило, дает прощание чем-то старым и встречу с чем-то новым в вашей жизни. Тем более, что для вас знак Стрельца является символическим домом ваших главных целей, ваших стремлений. То есть смысл задуматься над вашими планами и целями. Может быть, что-то изменить или подкорректировать. Ну, Главный совет для рыб от Оракула. Везение и успех не слишком характерны для вашего нынешнего положения. Но следует иметь в виду, что хоть ночь наиболее темна перед самым рассветом. Обстановка вам не ясна. Вы не владеете ею, но это переходное состояние. События, которые изменят его к лучшему, уже на подходе. А пока наберитесь терпения и ждите. Вас привыкли считать человеком, которому деньги сами в руки текут. Будьте предусмотрительны, не ссорьтесь по мелочам с друзьями и знакомыми. Не переусердствуйте, не переусердствуйте в работе, чтобы... Не измотать себя. Через три месяца деньги действительно потекут к вам. Удачи!